Перейдем к нашей следующей теме. Итак, учетная задача – расчет себестоимости и оценка прибыли либо убытка. Давайте сразу же договоримся, что поскольку мы с вами реализуем в системе простой сквозной пример учета, то исходя из этих соображений мы будем использовать только самые простые из доступных алгоритмов. Мы включим минимальный необходимый функционал для того, чтобы достичь нашей цели. Оценка прибыли или убытка. И ради этого нам нужно сделать некоторые настройки расчета себестоимости. Давайте от слов к делу.